Дорогие друзья, я поздравляю вас с 2023 годом. Как же здорово! Новый год, который всегда, ну, по крайней мере, в нашей надежде, обещает быть каким-то ярким, интересным. Я думаю, что у вас обязательно также все произойдет в жизни. Яркость, интерес, все самое лучшее обязательно придет в 2023. 2022 он был... Ну, такой неоднозначный, сложный год. Но, знаете, кризис, он всегда дает возможность для продвижения вперед. Это как в автобусе вы едете или в метро. И вот как раз кризис тот самый момент, когда автобус резко затормозил. В этот самый момент люди немножко расходятся. И появляется пространство, где вы можете чуть растолкать плечами и выйти вперед. Выйти туда, куда вам надо. К той цели, которую вы хотите. В данном случае к выходу. Но каждый перед собой ставит цель такую, какую он хочет. Так что действуйте. толкайтесь плечами. Идите вперед. Не ждите. Действуйте. Два слова. Ждать. Действовать. Ждать. Действовать. Что вы выберете? Для того, чтобы завтра было хорошо, нужно сегодня пахать. Много пахать. Просто так сидите и ждать не получится. Так что я думаю, вы выбрали букву Д. Действовать. Действуйте. И все у вас обязательно получится. А я буду на протяжении всего 23 года с вами. Делиться своим опытом. Делиться своим настроением. Мое настроение всегда на позитиве. Чего я вам желаю. С Новым годом. Да пребудет с вами сила голоса. Действуй!